Ессентуки – отличный выбор для отдыха. В наше время из-за роста цен все больше людей задаются вопросом, где отдохнуть в России. Ессентуки, отзывы о котором самые положительные – отличный вариант для проведения очередного отпуска. Здесь можно как подлечиться, так и хорошо отдохнуть. Город Ессентуки – это крупнейший питьевой курорт нашей страны. Эссентуки известны на весь мир, благодаря своим минеральным источникам. Они являются эталонами соляно-щелочных целебных вод не только в России, но и в мире. Это знаменитые Эссентуки-4 и Эссентуки-17. Город Эссентуки расположен в южной части Ставропольского края, в долине реки Подкомок, во впадении в него реки Бумунта. Для сегодня является административным центром особо охраняемого эколога урортного региона Кавказские минеральные воды. Впервые познакомил россиян, расположенный здесь минеральными источниками, известный московский врач Федор Петрович Газ. Он дважды посещал камнин воды в 1809 году и в 1810. А в 1823 году профессор медико-хирургической академии Нелюбин, подробно изучив эти источники, назвал их национальной гордостью и жемчужиной Кав Минвод, нумерацию, которую он дал, сохранилась и в наше время. В 1846 году по распоряжению Николая I Кав Минводы отошли под управление кавказского наместника князя Воронцова, с этого времени курорт Есентуги стал активно развиваться. В 1848 году был основан курортный парк, и тенистые тенистой аллеи и фонтаны, и беседки располагают воздух. Более века прошло с того момента, когда в парке посадили первые деревья. Они прижились, и многие из них до сих пор радуют глаз отдыхающих. Нарядность и красоту парка придают гроты и каскадные лестницы. В парке были построены ванные здания, красивая питьевая галерея из камня в источнике 17. В 1875 году было завершено строительство железной дороги, соединившей Ростов и станцию минеральные воды. Количество приезжающих на лечение резко увеличилось. В 1898 году в Есендуках построили верхние минеральные ванны, архитектором которых был Дмитриев. Их назвали в честь Николая II Николаевской. Для осуществления процедур из цельных пусков мрамора были сооружены прекрасные ванны, материал для которых был привезен из Италии. Николаевские ванны и сегодня принимают посетителей. В начале 20 века на курорте началось активное строительство санаториев, гостиниц, частных вил. В 1915 году по проекту архитектора Шректера была построена лечебница. Настоящая жемчужина города. Вплоть до сегодняшних дней по своей методике лечения, архитектуре и инженерно-техническому обеспечению это заведение не имеет аналогов не только в нашей стране, но и во всей Европе. В крупном парке на нижней аллее расположена механотерапия или Цандровский институт врачебной гимнастики, который открыли в 1902 году. Густав Цандер, шведский врач, в 70-е годы 19 -го века изобрел около 100 гимнастических аппаратов тренажеров. механотерапии установлено 63 из них, все они функционируют и сегодня. Помните эпизод любимых всеми нами комедии «Любовь и голуби», где персонажи Гурченко и Михайлова занимаются на Так вот эти кадры снимали как раз механотерапию в поселке Герпичный расположен слепыни регион. храмовый комплекс имени Петра и Павла. Ансамбль поражает красотой архитектуры православной и армянской церкви множеством экспозиций на юбилейские темы. Вызывает восхищение 22-метровая статуя воскресшего Христа на горе Вознесения, возвышающаяся над храмовым комплексом. Это самая высокая статуя Христа в России.